Надежда Шемякина Чистим зубы Право-влево, вправо-влево Чистит зубы королева Круг за кругом, круг за кругом Чистит рядышком прислуга Снизу-вверх. Сверху вниз чистит щеточкой Маркиз. А сыночек вправо, влево, круг за кругом, сверху вниз. Лучше слуг и королева, даже лучше, чем Маркиз. А потом и влево, вправо, а потом и снизу вверх. Моему сыночку. Браво! Чистит зубы лучше всех!